Когда идешь на такое серьезное дело, важно не количество, а качество. К тому же, когда в команде слишком много народа, я начинаю нервничать. Поэтому решил взять на дело Билла. Бил надежный парень, которого я знаю не первый год. Он только недавно откинулся и уже подыскивал новую работенку, когда появился я и забил с ним стрелку. Нам придется слегка потренировать его, поиграть в кошки-мышки или в салки на машинах, все равно. Надеюсь, он еще не потерял былую прыть. Поехали. Ладно, ладно, убедил. А теперь смазывайся.